Как работается, ты говорю. Как вам ремонт дороги? Скажите, пожалуйста, вы по этой дороге постоянно ездите? Каждый день два раза. А как, как вы считаете, почему вот такое отношение как бы к жителям нашего района, нашего поселения? Это не к нам вопрос, это к правительству. К правительству, да. Конечно. То есть нужно ехать Путин, задавать ему вопрос, он скажет, почему у нас нет дорог. Да. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на нашем выпуске «Смел-шоу». И тема сегодняшнего обсуждения звучит так. У нас нет дорог. Кто виноват и что делать? Кстати говоря, у нас сегодня в гостях Владимир Владимирович Путин. А Дмитрий Анатольевич, ваш непосредственный причиненный, расскажите, нам, пожалуйста, что происходит, почему нам не ремонтируют дороги? Здравствуйте, Алексей. Я приехал сюда к вам, чтобы лично проконтролировать решение данного вопроса ремонта дорог в Сидеровском районе. Я прикладывал, насколько я помню, все силы для его решения, но почему-то до сих пор этот вопрос никак не может решиться. Давайте тогда, может быть, съездим непосредственно на место. Вот есть такая информация, что дорогу можно было потрачено около 300 тонн асфальта. Съездим, посмотрим своими глазами, что там происходит. Пожалуй, да. Итак, вот первый благословенный участок нашей многострадальной дороги, который был отремонтирован по нормальной схеме, то есть положен сплошной карт асфальта. Я считаю, надо посчитать, сколько метров в этом первом участке. Итак, мы идем считать. Вот оно начало. Раз, два, три, четыре. 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 Итого, друзья мои, 238 шагов Вот он, последний кусочек он Примерно на 2 трети дороги То есть, тут я не знаю даже, как его считать Я думаю, что тут ну, не более 8 метров сплошной дороги Все, что мы получили в 2018 году от Кострома Автодора. Я не знаю, если есть специалисты, посчитайте, пожалуйста, сколько примерно тонн асфальта сюда ушло. По слухам, около 300 тонн должны были потратить. Но почему-то ограничились этими двумя небольшими участками, все остальное решили делать совершенно варварским ямочным способом, который не доживает, как все знают, до ближайшей весны. Я предлагаю всегда съездить в администрацию Северского сельского поселения. Пусть нам ответят на вопросы, действительно, почему у нас на таком стоит дорога. Расскажут нам, может быть, что-то интересное. Приветствую всех. Мы сегодня находимся в кабинете у главы администрации Северского сельского поселения Павла Романова. И приехали мы к нему для того, чтобы задать несколько вопросов по дороге, которая всех очень волнует. Ее ляпают и ляпают. Перспектив на то, что она будет лучше никаких. Ну, скажите, что делать? Кто виноват, что у нас такая дорога? Мы обращаемся каждый год к кострома угу. которая эту дорогу и обслуживает. Какие-то подвижки-то в принципе есть, но это очень э, малая часть делается. Вот, э, раньше ее вообще делали только заплатами, эту дорогу. Сейчас вот второй год делают уже картами ложек. Но опять же, это очень малое э, расстояние заделывается вот этими. Нет, а с чем Нам, это да. связано, Павел Анатольевич? Может быть, у нас в стране нет песка, может быть, у нас в стране нет гудрона, может быть, какие-то проблемы там с соляркой, чтобы трактора заправить и прочее, может быть, рабочей силы нет, вот гастарбайтеров, я знаю, там как бы границы открыли, очень много гастробайтеров. С чем связано? Почему у нас не, не могут отремонтировать дороги? Наши такие вот э, области, центральной России, наверное, всегда на последнем месте по строительству, в том числе и хороших дорог. А почему? Посмотрите, вот в других регионах, если вы видели, ездили, uh -huh. да? ведь прекрасные дороги теперь уже есть. Ну, знаете, я бы не сказал, что сейчас ну, люди так терпят все. Люди сейчас и продвинутые в интернете, и везде все это пишут. И я вот как первый, первый чиновник, самый близкий да, к народу, я-то получаю очень много от людей uh -huh. заявлений и жалоб именно по качеству наших дорог. Ну, вот Дороги, которые на балансе стоят нашей Сидорской сельской администрации, да, это дороги внутри населенных пунктов. Но мы их не можем качественно тоже ремонтировать э, из-за отсутствия финансовых средств. В такой богатейшей стране вот, до нас не дошли дороги, не доходят. И когда дойдут, неизвестно. Сейчас мы участвуем, конечно, в различные есть программы и кое-что нам сделано. На следующей горе центральная дорога отремонтирована, подъезд к школе Сидоровской. Но Это мало толика. Хотелось бы давным-давно уже эти дороги сделать, и чтобы они были, чтобы люди, потомки героев, потомки тех, кто угу. положил свои жизни за прекрасное будущее своих детей, внуков и правнуков, да, чтобы они ходили по нормальным дорогам, чтобы они ездили по хорошим дорогам, чтобы они жили в комфортных условиях, в конце концов. Они для этого, наверное, воевали, да, за свободу и независимость нашей страны. Это не должно так быть. Внимание, давно, давно пора обратить на сельскую местность. Они а только где-то в мегаполисах должны быть хорошие дороги, и в каких-то отдельных там регионах, республиках. Мы здесь тоже люди. Мы тоже хотим ездить и ходить по хорошим дорогам. Всегда голосую, не пропускаю ни одних выборов, не пропустил, как стал. Первый раз голосовал в армии, да, и так как-то и при советской власти. Всегда голосуешь, рассчитываю на то, что будет лучше. Какое-то будет улучшение людям, они же все всегда обещают. Вы сказали про избранников народных, которые повыше ранга да, стоят, там, депутаты Государственной Думы, например. Они через какой-то период времени как будто уже приезжают к нам как будто с луны. Ну, да. Да, они как будто уже потеряли вот эти, вроде отсюда родом. То есть они не живут уже интересно да. как бы этих территорий. Почему они? вот Как-то быстро у них все меняется, и они там в, одну, в другой стране уже живут, приезжают приезжают... Какие-то вещи говорят такие, знаете, ну, вообще странные очень для нас, вот, если взять повышение пенсионного возраста. Где-то взяли, значит, жизнь такую длинную, если у нас вот, тракторист, не видно было ни одного тракториста, чтобы он доработал до 60 лет. Это уже люди, потерявшие свое здоровье. И на ухо бывают тугие, позвоночники у всех больные. Представляешь, трактористов 60. Вот. И даже, тем более, в 65 а, лет. А, а доярка 55, чтобы она еще работала до 63. Они уже до 55 лет до ярки уходят. Вот, телятницы, на более, ну, полегче, где труд такой. Вот. Вот об этом как будто они не знают. Вот, они как будто с, другой, как с луны игры свалились. Как работает сан-дороги на у нас здесь? Тяжело, нет? Конечно, как. А, как вы относитесь к повышению пенсионного возраста? Согласен дороге до 65 работ? Потянете, нет? Нет. Потянем, не потянете, не согласны. Да. А, потянете все-таки, да? Пусть Путин работает. Путин пусть работает. Так он уже работает, сколько ему, уже 65? Он да. что, лобатой ворочит? Если нормальная пенсия 20 тысяч рублей будет у людей, да? тогда зачем депутатам получать по 400 с лишним, если они считают, что нормально для жизни 20? Ну, это не А А и стоить посадить на эту зарплату? Ну, мы как-то так отвлеклись. То есть, получается, проблемы дороги – это отсутствие средств. Все опираются, в финансовые средства, которые, вот, просто говорю, вот, смотришь на телевизор, где-то их полно, uh -huh. в Москве, в других регионах все строится, и дороги, и мегаполисы, и, и магистрали какие-то там. А мы-то, слюнки текут, посмотришь, ну да, а мы-то опять выходим и спотыкаемся. Ну, я так понимаешь, что просто центральная власть не хочет отдавать mm -hmm. те доходы, которые получают они с местности. В общем, то не хотят на откуп местных властей. Ну, вы, вы сами все понимаете. Ну, это уже убирается в политическую систему, грубо говоря, где местное самоуправление живут, грубо говоря, на уровне таких пачерец. Дали хорошо, не дали? Оплачем, будем дальше ждать. Где-то на просить постоянно, выпрашивать свое же выпрашивать. странно, да? То есть мы, в принципе, могли иметь дорогу от федеральной трассы до ну вот, наверное, сюда, до моста, и сюда ну, поближе. Ну так, я говорил, был специалист, здесь как раз района приезжал. Uh -huh. Причем они кладут ее, асфальт был 4 сантиметра, он густенько прикинул, так, так. Где-то вот до половины Сидоровского сюда был, дошли. Так кажется, общем, тут вся дорога должна быть uh -huh. хорошая. Давайте опять ямочные, мы я могу, заканчивать. Спасибо большое. Павел Анатольевич, за ваше интервью Будем надеяться, что нас ждут какие-то перспективы. Итак, мы побывали в гостях у Павла Анатольевича Романова, где э, получили какую-то информацию по поводу нашего вопроса. И к какому выводу мы можем сейчас прийти, Алексей? Ну что, к какому выводу я пришел? Я надеюсь, меня поддержат. Мы, все жители этого поселения, кто-то живет здесь постоянно, кто-то дачник, обладает какой-то недвижимостью. Я считаю, платим налоги выполняя свои обязанности перед государствами. В 21 веке можем рассчитывать на хорошие дороги, современные дороги, на банальную газификацию, на то, чтобы у нас было доступное медицинское обслуживание достойное. Это норма. Тем более, Владимир Владимирович, у вас для этого все есть. У нас богатейшая страна, у нас есть все. Нефть, алмазы, лес. Достаточно ресурсов. Итак, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. До встречи!